Меня зовут Женосова Лизера, я проходила стажировку две недели в национальном офисе МИСК. Честно говоря, программа была насыщенная. Обычно стажировка подразумевается это ксерокопирование, принеси-подай. Здесь оказалась такая программа, которая, в принципе, очень сильно пригодится нам в будущем. За две недели мы поучаствовали во многих мероприятиях, начиная от семинаров, интервью, мастер-классов до проектов, которые мы создали сами, так скажем, с поддержкой МИСК. Сегодня у нас проходит «Живая библиотека». Это проект очень интересный и будет проходить впервые вообще в Казахстане. Ну, что касается меня лично, я научилась, конечно же, во-первых, журналистской деятельности. То есть Ирина Митникова учила нас писать статьи, заметки, как освещать в социальных сетях. Это очень тоже важный момент. Второе, мы также наладили связи с НПО города Алматы. Дело в том, что мы приехали с регионов, и поэтому у нас было свое видение. Ну и самое главное, я считаю, у нас перевернулось сознание того, что на самом деле если мы захотим, то мы можем многое что сделать, и сделать это в таком необычном формате. К примеру, вот проект «Живая библиотека». Он действительно такой нестандартный, необычный, и изо дня в день происходил такой переворот сознания, когда мы особенно встречались с людьми, участвовали в семинарах, проводили интервью. Мы видели другую сторону нашего общества и невольно приходили к мысли, что у нас, оказывается, так, такое активное общество, у которого наоборот надо тоже учиться, особенно у таких ярких личностей, как э, Дувалов. Потом мы встречались с общественными э, с инициативными группами э, Common Sense и Когжайляу. Э, затем мы посетили Казахстанское бюро по правам человека, э, также участвовали в семинаре ЮНЕСКО семинаре в СЕ, поэтому, конечно, масса не только эмоций, но и очень много положительно. Вообще хотели бы сказать спасибо за идею. За две недели мы получили огромный багаж знаний, умений, навыков, которые мы сможем в будущем реализовать. И в планах После нашего приезда уже в регионы мы планируем провести, ну дай бог, в феврале такую же живую библиотеку, как проходит сейчас в городе Алматы. И надеемся, что в будущем мы для нашей организации, для меня лично мы поднялись на одну ступеньку выше, и соответственно, вот этот опыт. В будущем, и, на мой взгляд, он даст определенные результаты. И мы уже знаем, что у нас есть друзья в городе Алматы. И, конечно же, постоянные контакты, связи будем держать. Огромное спасибо организаторам Freedom House. Отдельное спасибо, конечно, миск Ирине Медниковой, которая приготовила такую необычную программу. И, конечно же... Я думаю, мы еще перевариваем информацию, которую мы получили, и, конечно, постараемся еще более детально ее осветить в отчете, потому что сейчас все вот так вот вместе, даже не верится, что уже все это завершается. Поэтому, знаете, это, наверное, счастливый момент жизни, когда стажируешься в такой крупной организации и понимаешь, что на самом деле несколько человек, они могут сделать очень многое. И мы изнутри увидели, как работает МИСК. Для нас это было очень важно, потому что МИСК – это крупная молодежная организация, и э, все оказалось очень просто. Мы предполагали, здесь будут какие-то трудности, что-то как стандартно в обычной стажировке, но здесь к нам был такой подход индивидуальный, нас направляли, нам помогали, давали инициативу, и мы думаем, что все-таки в будущем это нам очень сильно пригодится. И все знания, умения, навыки мы везем обязательно в регионы. И постараемся тоже вокруг себя сплотить команду. И дальше реализовывать проекты именно креативные, такие необычном формате. В принципе, все. Спасибо большое.